здравствуйте здравствуйте уважаемые зрители привет всем раз два три поехали сегодня с нами шоу серва и мы э надо посмотрим что да как и что за игра и что она из себя представляет поймем новая игрушка в стиме буквально вышла недавно совсем э нужно что-то сделать что нужно сделать пока я не знаю кнопку М говорит нажать, это безопасная зона радиовышка, вертолет лаборатория, заправка короче, понятно что делать в общем есть какой-то что-то есть непонятно что Крафтинг будет или как ух ты да, крафтинг будет, смотри, у нас есть какие-то предметы здесь, и мы можем их подбирать, значит, крафтинг будет, отлично, мне это уже нравится мы можем собрать вертолет-то, нет? нет, чтобы улететь отсюда, тут холодно как-то Холодно, голодно, в общем, непонятно на каком острове я нахожусь. Сибирь 2021 года. В общем, нужно выжить В Сибири... Минус 90 градусов по Цельсию. В общем-то, как бы жрать не хочется пока. В общем, давай быстренько пробежимся. Здесь, если что, ставь лайк, подписывайся на канал. Вот как бы мне будет очень приятно, если ты подпишешься. Для чего это нужно? Для того, чтобы получать новые уведомления, новых видео. Да, я как раз таки вот недавно уже 8 месяцев тружусь над этим, а ты как бы не обращаешь внимания на меня. Вот я хочу как бы, чтобы ты обратил внимание на меня, чтобы ты как-то проявила свою активность. Где жрачку-то драть, елки-палки? Вот э, как бы, что, что что у нас происходит, э, куда мы бежим непонятно. В общем, я смотрю остров, пока я смотрю, остров очень большой, ребят. Остров я, я уже пробежал э, херу тучу времени, э, ху, да, э, херу тучу времени, э, как сказать, от начала до конца. В общем, пока мне э, Звери не попадаются, и ничего интересного в игре не происходит. А, как бы обучение бы дали, что ли? Что делать? Зачем делать? Пробежаться по острову, и все? А, хм. Даже очень интересно. Неинтересно очень интересно но не интересно как бы что дальше развитие я, я жду но пока пока развития никакого я не вижу а значит ну я вижу что уже я бегу тут сколько я километров то побежал елки-палки очень много вот мне ничего Ага, все же строительство есть. Здесь оружие есть. Топор готово. Мы можем что-то сделать. Да, смотри, я скрафтил топор. А как это взять... Уже есть крафтинг, значит, игра должна быть интересной. Алло Алло А, вот. Так, а... как взять? Топор у нас появился, теперь что? Так, мне нужно как-то вот где у нас Выбрать, выбрать элемент. Использовать, да, вот. Я хочу использовать его. Uh... По крайней мере, топор нас вообще ничего не рубит. Ой, Очень много. Ну.. топор вообще ничего не рубит <т Tweaks> ну ладно он возможно нам понадобится для чего-нибудь непонятного чего почему <Fine> <Fact halt> <RF> <architect> <ficararos> он ничего не рубит почему как бы топор мы ничего не можем с этим топором сделать Элки-палки Мне бы на... Найти какую-нибудь Еду где... где я нахожусь Отличная карта <с> Карта просто Замечательная, она показывает мне Только места, где я могу быть, ну, то бишь какие-то места обозначения, но не более того. Вот, не более того. В общем, да, скоро мне придется покушать, а вот покушать-то я еще ничего не нашел. Давай пойдем, вот. О, боже мой, это кто такой? И кто? А -а -а! Агрессия. Агрессия от туземцев. И тут олень прибежал. Их уже двое. Я их не трогаю. Ребята, вы хотите от меня? Уважаемые индейцы. Да, вот бегите куда-нибудь туда. Не, не трогайте. Спасибо большое. Уважаемые индейцы вам не холодно или как О, боже мой. так одного я замочил уважаемые индейцы парирую парирую вот он я вот он индеец! Так, а что у них можно взять ничего у них интересного нету я бы хотел оленя поймать что ничего нету совсем облутать и не получалось я думал, короче я теперь буду преследоваться этим племенем так куда я хотел идти я хотел идти вот сюда Пока не появились это, эти двое, в общем, у меня чуть-чуть хп, это по поело. Поело немного хп, в общем, индейцы голые бегают, и видел я оленя, который рычал, как собака. В общем, очень-таки интересная игра стамина у меня вообще бесконечно это я веселый по по вообще ну как бы по, по не хочу здесь какой-то домик вижу домик а, какой домик ты посмотри не достроили короче на дворец в геленджике но как бы его строят до сих пор вот попасть я могу в этот дворец -то нет или здесь тоже охраняемая зона попасть попасть к сожалению я туда наверное не смогу ух ты смогу могу не смогу не смогу. А давай посмотрим, об, обойдем эту зону полностью, посмотрим, это для... Он же не, не только же для красоты сделан-то, елки палки Где-то же я должен запрыгнуть. Вот, да. О боже. А здесь веселый индеица с Чунгачку с луком. значит я лук могу. Алло. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте, это индеец. Индеец. Я здесь индеец. Так, еще одного. О. Так, Б. Что? ты ты сел помолиться что ли Я не пойму это что какашка это какашка э, я сейчас покакал о боже подожди подожди подожди я сейчас прибегу к тебе у меня почему-то мое оружие пропало Кнопку жать-то. Только не мы. Подожди, там, скорее всего, да. Так, возвращаемся. А! Индейцы я не трогал, твоего брата это просто так получилось, понимаешь? Короче, уже целый племен замочил. Здесь наши усы. Усы не получается. Почему-то ничего не получается. Я бы хотел поиграть с переводом. У меня плохое настроение. Я был веселый. А сейчас у меня очень плохо. Настроение я хочу жрать. Хочу жрать, пить. А у нас К. Пишет. О! Так, он писает, какает, в общем, и не знаю еще, чем занимается. Так, это хорошо. Писает, какает, и в общем, непонятно, чем занимается. Нам бы поесть, найти что-нибудь. Здесь есть что-нибудь поесть, найти. Я бы хотел съесть какого-нибудь оленя, пока я не помер от голода. здесь в общем ничего такого интересного нет ребят я думал, нет, нет есть а как Ух ты я нашел автомат я нашел автомат я нашел очень интересный автомат короче говоря в общем У меня где-то дел, ну правильно, правильно. Я хочу жрать, и мне надо пожрать. эту а я сейчас крякнусь. Что-то поесть. Олени. Меня спасут олени, но, к сожалению, я не пока ни одного оленя не вижу мои идет как не знаю что я скоро сдохну однозначно да если если я сейчас умру как бы ты обязательно поставишь лайк потому что я трудился записывал это видео но как бы я ничего не понял сути да, есть крафтинг, есть... Э, все, что есть. Ты мертвец. Э, в общем, что я должен здесь делать, мне не говорят. Я умираю. Э, племя индейцев, которые непонятно ну, откуда... Взялись, а здесь а, есть какое-то задание, я бы хотел вот а, как бы прочесть его, но, к сожалению, почему-то вот русск... выбор русского языка, подожди, может быть она вот как-то вот так выбирается, я не пойму, потому что все на русском, а вот, вот субтитры почему-то не на русском. Говорит он мне не по-русски, в общем, я немного не понимаю. Нажать кнопку M, это я понял, это карта, безопасная зона. Таких безопасных зон у нас три лаборатории в нефтяная вертолет. Нам нужно попасть, скорее всего, вот сюда, но как это сделать? Нету нету вот э, самой карты острова, да, как бы где ты находишься, Но ну, я понятно, то, что я нахожусь где-то вот здесь и мне нужно попасть сюда М -м -м. вот чуть-чуть э, понятно но непонятно как и компаса станет у елки-палки а ты почему с собой компас не взял? так Поднял веревка. О, уже перевод пошел. Поднял черный ящик. Поднял бревно. Но это мы уже с вами все поднимали. Как бы понятно. Мы можем нажать... Топор, кирка, нож. Что, что лучше? Давай сделаем этот раз кирку. Так. Название предмета. Использовать. Возвращаемся. Эй.. Не знаю. Тут раз мы шли в ту сторону, да? Теперь пойдем в эту сторону. Деревья у нас не. О, олень, олень. Олень. Я бегу за оленем. Мне нужно пожрать, поэтому я бегу им за оленями. Обязательно нужно что-то поесть, а кроме оленей я здесь проще никого не видел. Я буду стремиться к тому, что догнать вот этого оленя, потому что, ну как бы, будет что поесть у нас с тобой. Если, конечно, этот олень нас э, совсем не сожрет, ты посмотри, какой он резный. Э, олень, здравствуй, олень. Ты олень? О, как ты бегаешь, что быстро, елки, папки. Олень не похож на оленя, в общем, бежит куда-то, я за ним, ну... А кота требует э, жертв. Знаешь, я бегу за ним. Мне нужно что-то пожрать, потому что я умираю. Хлем встал. Стой. А, чтобы его разделать, нужен нож. Елки, палки, оружие. крафчу нож, а у меня был нож, ёлки-палки ага и что теперь кожа оленина круто э -э олень извини меня олень но мы с тобой уже не одной крови так, ну в общем дальше пошли, немного стал я понимать, как мы начали использовать русские субтитры, которые переводятся, потому что до этого мы не понимали, было все на английском, я же не знаю английский, елки-палки. Так, нужно поменять оружие. когда нам захочется поесть мы съедим оленину у нас уже есть олень значит волк уйди волкера позорный так безобидный волк Один нож хорошо, а два еще лучше. Мясо волка. Круто. Так, давай опять мы на кирку. Мы, мы, мы собираем, короче, ресурсы. Нам нужно что-то еще найти попить бы. Я думаю, что пока что мы не будем затягивать нашего видео. Да. Если тебе понравится, ставь лайк Да, вот так Мы сделаем На этом мы закончим Если ты хочешь продолжение Вот этого данного ролика как бы Напиши мне Комментарий Хочешь ли ты увидеть Дальше продолжение этого ролика Или нет Как бы а если ты мне напишешь в течение недели как бы этот ролик вот комментарий тот самый, как бы я хочу продолжение там того с как бы то мы как бы с тобой сделаем продолжение МЕДВЕДЬ продолжение этого ролика Медведь. да, пока я разберусь с, с Мишкой Гамми же... вот там Мишка Гамми он он мне на неделю хватит если я его замочу то здесь замочи медведя в видео и иди спать вот он медведь есть я замочил медведя ребята это самая лучшая охота которую я видел вернемся а правда меня меня тоже по, это самое короче медведь то покушал меня а, наверное но мне сейчас скажет что нужно В общем, сырое мясо я поел, ребят. В общем, на этой ноте, пожиравший медведя, волка и оленя, я хочу закончить. В общем, ты знаешь, что делать. Я, я все сказал. На этом все. С вами был Вадим Картавый. Вы были на канале Картавый Компания. Всем до новых встреч.